Я Валин Малыш, здравствуйте, сегодняшняя тема – опасность страха. Ваш страх – это ваш недруг. Наберитесь ума и опыта жизненного для того, чтобы сделать его другом, ну или по крайней мере, довести его до такого состояния, чтобы он не мешал, пусть даже находился рядом. Но я сейчас не о том, как с ним бороться или не бороться. Я сейчас о том, чтобы вы поняли, что страх мешает жить. Он крадет иногда деньги. Чаще время, здоровье, репутацию в своих собственных глазах, что, наверное, важнее всего, и в глазах общества. Вы Начинайте себя ненавидеть. Закусывая губо, вы злитесь. Вы иногда проклинаете себя за то, как вы повели себя, как поступили. Вам стыдно перед собой, перед людьми. Вам стыдно иногда перед Богом. Вы прячетесь, сбегаете, молчите, опускаете глаза. Вы растворяетесь буквально перед своим страхом. Я хочу, чтобы вы задумались. Страх – это то, что мешает жить. Страх закрывает вам перспективы. Вы не видите горизонтов, не видите ничего вокруг, кроме страха. Он закрывает вам вид из окна. Он мешает сделать правильный выбор, он мешает реализоваться. Это действительно настоящая помеха в жизни. Это груз, который мешает вам подняться вверх, который не дает вам взлететь держа вас за руки и за ноги стопудовыми гирями. Он не позволит вам развиваться, не позволит найти себя в жизни. Иногда не позволит создать карьеру, семью. Иногда не позволяет людям вообще самореализоваться, и они всю жизнь живут, как некие тихони. Их никто не видит, не слышит серые мыши. Не позвольте себе такого, чтобы с вами это проделал ваш страх. Найдите причины, чтобы избавиться от этого состояния. Как только вы это поймете и начнете что-то делать, работать прежде всего над собой, возможно обратитесь к психологу, либо найдете в интернете какую-нибудь интересную психотехнику, которая поможет вам добиться желаемого успеха и прогнать страх, либо подружиться с ним. Это уж кто как посоветует и как сработает, и как только вы со страхом. Либо примиритесь, либо изгоните его из своей жизни. Вы вдруг вы увидите совершенно новые горизонты своей собственной жизни. Вы почувствуете, что ваше время бесценно, и его теперь много, и вы начнете его использовать с максимальной отдачей, максимально эффективно. Увидите прогресс, заживете совершенно другой жизнью, улыбнетесь себе и людям, начнете смотреть в глаза тем, якобы опасностям, которые сковывали вас до этого. Страх действительно мешает жить, он крадет все, он душит, он вяжет по руками ногам, он иногда затыкает рот, замазывает глаза, мутит разум, крадет друзей, людей, крадет перспективы, крадет ваше будущее. Настоящее прошлое. Делайте что-нибудь прямо сейчас. Нажмите кнопку СОС. Боритесь, не сдавайтесь. Изгоните это чудовищное состояние. Будьте благоразумны. И больше никогда не бойтесь ничего. Я, конечно, не говорю о страхах, которые сохраняют вам здоровье и жизнь. Я говорю о страхах совершенно другого характера. Возьмите себя в руки, исправляйте ситуацию немедленно, и вы увидите, насколько я был прав, и насколько правы те люди, которые покорили страх, которые нашли себя, обрели себя, переступив через это отвратительное состояние, когда вы боитесь, когда вам страшно, и когда вы отступаете. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.